Интуиция – очень важный инструмент для жизни. И тот, кто пользуется интуицией, тот на порядок живет более качественно, более спокойно, более здоров, более счастлив. То, что он избегает многих проблем, он делает то, что нужно делать, то, что запланировано его душой, и таким образом добивается больших результатов. Как научиться? слышать эту свою интуицию. Самый большой враг интуиции – это голова, это мозг, <смех> в котором постоянно существует и живут огромное количество мыслей. Поэтому лучше всего на мозг не обращать внимания, что он говорит, как он вам показывает какой-то путь и прочее. Некоторые говорят, что надо слышать сердцем. А как это? То есть этот раскрыть сердце, там прочее, но все это как-то общие слова. Я предлагаю вам конкретный путь, это обращение к своему телу. Тело – это тот, та часть человека, которая живет здесь и сейчас. Если ум может убежать в прошлое, в настоящее, в будущее, то есть он гуляет как хочет. Сердце чувствует, но оно чувствует объемно, и он чувствует глубоко, и не всегда ты можешь разобраться, что оно чувствуешь. А вот тело, тело, оно никогда не обманывает, оно всегда живет здесь и сейчас. Если вам холодно, тело скажет, что холодно. Если вам жарко, тело скажет, жарко. Голова может все что угодно сказать. Тело все-таки не обманешь. Так и в этом случае, в случае интуиции. Наверное, многие обращали внимание, когда что-то, о чем-то подумаешь, и вот прям аж, как говорится, мороз пробежался по позвоночнику, или какая-то дрожь возникла. То есть вот надо ловить такие моменты, когда тело реагирует и ведет себя как-то неадекватно, как-то по-другому, чем обычно. Вот эти моменты отлавливая постепенно постепенно вы научитесь прекрасно слышать свое тело Оно всегда вам будет говорить что делать куда идти и так далее прислушивайтесь к своему телу так и говорите дорогое тело подскажи мне здесь дай ответ это мне надо делать так или так и он вам тело оно вам оно вам предложит лучший вариант. Найдите с ним вот этот, это общение. Выйдите на общение. Какой формы? Допустим, ну, как я сказал, мороз по коже. Это значит в точку, в десятку. Допустим, где-то возникло ощущение некомфорта, боли в, в теле. Стоп. Значит, здесь что-то не то. То есть создайте язык общения с телом, и через тело учитесь общению с интуицией.